Женщины достойны всех наград. Благодаря женщинам все обретает смысл. Так и в императорском зале Казанского университета для прекрасной половины человечества устроили праздник и наградили победителей конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». Поздравил милых дам и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности. Во-первых, за то, что вы есть. За то, что вы своим теплом, своими улыбками способствуете достижению или стремлению чего-то сделать. Главным событием торжественного вечера было поздравление победителей. В числе первых с победой поздравили лучших в номинациях «Культура и духовность», а также «Женщина-ученый». Победительницей в первой номинации была названа доцент кафедры психологии и педагогики специального образования Института психологии и образования Лира Артищева. Победительницами второй номинации стали профессор кафедры международного и европейского права юридического факультета КФУ Гульнара Жейхудзинова, доцент кафедры органической химии химического института имени Бутлерова Людмила Якина. Далее были оглашены имена победительниц в номинации Женщина-Мать. Лучшими были признаны две представительницы Казанского университета, доцент кафедры общей философии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Ресида Нигматуллина, а также доцент кафедры конституционного и административного права ЮФАКа Лисан Фазрахманова. Я очень счастлива, поскольку это награда от родного университета. И э, впервые перешагнув э, эти. Этот храм науки, я была влюблена. Также наградили лучшего в номинации общественный деятель. Им стала старший преподаватель кафедры управления качеством инженерного института Эльвира Хуснудинова. Первое место в номинации «Профессионал в своем деле» разделили доцент кафедры русского языка предбакалаврской подготовки подготовительного факультета для иностранных учащихся Анастасия Федотова, заведующий сектором бюджетной и внебюджетной деятельности департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты Ольга Надырова, а также начальник отдела парасилового хозяйства службы глав главного инженера Гузеля Шпякина и доцент кафедры неорганической химии химического института Юлия Журавлева. Женщина года ⁇ это моя первая награда, ощущение, ну, какой-то вот благодарности. Я работаю вообще в университете с 2001 года, до этого здесь закончила аспирантуру. вообще благодарна, конечно, вообще и организаторам, и, и за концерт такой замечательный, ну, и вот то, что вот наградили. Специалист первой категории Департамента по молодежной политике КФУ Наталья Чешева была номинирована как лучшая женщина-лидер. Лучшим в номинации «Мужчина, благородное сердце» объявили заведующего сектором учета договорных обязательств Департамента бюджетирования Ярослава Федотова. Он также поздравил женщин с праздником. Желаю вам огромной, огромной-огромной любви всегда вас а, сопровождало мужское плечо, чтобы всегда а, был а, сильный человек рядом, и чтобы вас всегда поддерживали, а, любили, уважали, и чтобы всегда вы были окружены заботой. Мужчиной-лидером был признан проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов. Вечер сопровождался оркестром Центра современной музыки Софии Кубайдулиной под руководством заслуженной артистки Республики Татарстан Анны Гулишамбаровой. Инджимин Небаева, Виолетта Басова, Универт